Здарова индюшки! Это видео создано при поддержке сайта jadjob.pro, на котором вы всегда можете найти себе работу в сфере создания игр. Первую свою игру я пытался сделать очень давно, аж в 2011 году. Правда из моего там была только графика, ибо я вообще понятия даже не имел как делаются игры, но уже ковырялся в GameMaker Studio 5, смотрел примеры, исходники, менял там графику на свою и считал себя игроделом. Ну у у каждого свои недостатки, а с тех пор я создал почти два десятка игр и все их вы увидите в этом видео. Моя первая коммерческая игра, точнее она -то была бесплатной, но за счет рекламы приносила хоть какие-то копейки. Это был 2012 год, мне тогда было 15 или 16, эх золотое было время и эта игрушка была создана также на одном из исходников, но зато графика была полностью своя. Кстати, если кому интересно, тогда я заработал на ней около 50 баксов. С тех пор прошло немало времени, и я понемногу забивал на GMDF из-за учебы и отсутствия каких-либо базовых знаний. Но нужна была денежка. Хотел купить себе гитару. И сделал очередной платформер на одном из исходников, а графику наполовину слезал с Дёрк Валентайн. Далее у меня пошли небольшие заказики на графику для игр, и я потихонечку переключился на вектор. Поэтому следующая моя игра была уже в векторе. Здесь механику игры делал мой хороший знакомый, с которым мы позже работали в Atria Games. Кстати, потом эту игру мы переделали и вывели на совершенно новый уровень буквально за пару дней. В перерывах между заказами на графику я делал маленькую игрушку и снова векторе. На этот раз я хотел заработать на электронную книгу и заработал. Игра стала смесью предыдущего арканоида и моей странной фантазии, но в целом было забавно. Я пробовал делать игры на Unity. Тогда это был еще третий или уже даже четвертый. Но по сути это обычный asset flip ради небольшого заработка, поэтому ничего интересного. В очередной раз я вернулся к Пикселям и пока еще сидел на Game Maker Studio, это был уже почти полностью мой проект, лишь механика персонажа была взята из какого-то исходника. Все остальное я уже писал и рисовал сам, поэтому все так криво. Кстати, у меня на канале до сих пор есть плейлист, в котором я без монтажа показываю, как рисую графику для этой игры и вставляю ее в гмс, ссылка в описании и наверху экрана. Наконец я попытался сделать шутер, точнее я пытался и раньше, но это уже стал коммерческим, и даже этот забавный парень снял единственный летсплей на мою игру. Не делайте таких игр, ладно? В рассвет мобильных игр я сделал клон Flappy Bird, который конечно же захейтили, потому что все тогда делали Flappy Bird. ВСЕ. К сожалению у меня не осталось ни исходников, ни АПК файлов и даже видео с геймплеем, но кое-что мне все таки удалось откопать. Да, кстати снова Вектор. И тогда я попробовал себя в создании квестов. Мне очень нравится этот жанр, но в нем так мало интересных игр и моя как раз относится к этому числу, но на тот момент это был мой личный шедевр, который я полностью сделал сам, как механикой, так и графикой, даже часть музыки была самостоятельно написана в FL Studio. Еще одна попытка сделать простую мобильную игру, но уже в жанре кликер. Суть простая, курс доллара скачет каждую секунду. Надо успевать покупать валюту по маленькому курсу и продавать по большому. Сейчас этой игры нет на Google Play, но если вам нравится идея, напишите в комментарии. И я обязательно сделаю ремастер. И вот снова я переключился на Unity. Я даже меню не сделал, господи. Божественный видок и. Птичка. Вы видите птичку, да? Она как бы есть, но. А, там даже вон еще одна. Окей. Так. А, окей. Я, если честно, я уже даже сам не помню. Так, ну какую взять? Господи! Что делать вообще? О! Отлично, на Е. А че их так много уже стало? И, и да, я застрял. Шикарно просто. Я не могу... О, я, я бегу. И, тем не менее, у меня 128 хп. 118, ладно. И да, я снова застрял. На самом деле, это не совсем мой косяк, а движка РФПС. Хотя сейчас, ну, пожалуйста. Здесь... почему дождь капает вверх? О. О. так прикольно улетают когда их убиваешь я вот сейчас специально даже его не буду убивать чтобы просто это еще раз послушать о будь здоров поэтому как бы в стим такой выкладывать с одной стороны очень стыдно а с другой стороны тут есть дробовик Боже, с дробовиком эта игра просто божественна. Наконец совместно с хорошим знакомым программистом мы сделали игру для стима, что для меня тогда было конечно нереально круто. Тот самый Арканоид, который мы переделали за два дня для издателя Дагестан Технолоджи, но они как-то резко отморозились и так появилась Атра Геймс. Далее было несколько проектов, для которых я просто рисовал графику, и более никак не участвовал в их жизни. Спустя некоторое время работы в Атри, я предпочел соло-разработку и создал свой первый коммерческий продукт. За ним последовал мой действующий шедевр, поджигающий попки абсолютно всех. А думайся, у тебя же ничего нет, у тебя между ног один пиксель висит. Зачем тебе это все надо? Название игры оправдывает. Серьезно. А, это понятно, это легко, У меня инсульт был чуть сейчас микро. Как а мы. что, Ой, что происходит? Телепорт! Ой, надо было нажать. Тупанул, чеп. Опа! А может и не надо было? Вот эта игра, Бай Бай, она в 100 раз умней. Она подумает, настолько больше шагов, что та машина, которая играет в шахматы, она такая... Ой, ну я тупая. Ну, не знаю. Ну, как она могла посчитать, что я прыгнул? Видите, тут просто надо было пойти. Ты что натворила? Как мне теперь игру проходить? В смысле? Блин! Ой, как это сейчас тупо было! Я опять забыла про эту пилу! Блин! Я почти прошла, почти! Серьезно! Вот так вот просто! А я мучился. Ах, я серьезно, не... я не могу ее пройти. Вот что ты не делай я не могу. Тупица, несу, потому что я не знаю. У меня все, у меня мозг поплыл. Блин, вот есть игры, которые хочется до конца пройти. Например, вот это Я не знаю, я пройду до уровень и сожгу эту игру и флешку. Сожгу! Наконец, моя недавняя разработка Dark Souls, которая очень многим пришлась по вкусу за визуальный стиль и приятный геймплей. В данный момент я занимаюсь разработкой очередного шутера, и уже есть 5 серий, в которых я показываю прогресс разработки этой игры, Вы все говно! Вы все гов... ссылка конечно же в описании и наверху в подсказке. А тем временем на этом у меня все. Если это видео наберет всего 3000 лайков, я сделаю похожий ролик про все свои заброшенные и замороженные проекты, расскажу почему они такими стали и как вам не допустить таких ошибок. Ну а с вами был Арталазки. пока!